Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как переконвертировать э, систему FAT32 в NTFS без потери данных с помощью командной строки. Допустим, у вас имеется флешка большого объема, и если вы закидываете какой-нибудь файл, там фильм на нее, э, соответственно, система пишет, что она не может его закинуть, так как флешечка в формате FAT32. Что нам необходимо сделать, чтобы у нас все получилось? Запускаем команду строку от имени администратора и вставляем с вами вот такую команду где буковка f это у нас буква флешки допустим h и обязательно здесь указать NTFS, нажимаем enter и соответственно напишет что уже дискаж NTFS, а у вас соответственно будет данные идти и все переделается Вся флешечка переделается в NTFS без потери данных. Все файлики на ней останутся. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.